Всем привет! Вы на канале CryptoBomb. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DEFI и о многом другом. Сегодня поговорим мы на такую тему, как безопасность в интернете, VPN сервис и что это такое. Так уже случилось, что сам интернет занял первую очередь в нашей жизни. И сегодня будем разговаривать о безопасности. Итак, кодовая база приложения Sentinel DVPN полностью раскрыта для общественности, обеспечивая больше доверия, чем любой другой конкурент VPN. Компания Sentinel построена на платформе на блокчейне Космос. Если вас беспокоит кто-то, что кто-то может видеть вашу интернет-активность или личное взаимодействие, или может и ли ваш любимый VPN доказать, что он не регистрирует вашу информацию об использовании, или что все узлы VPN содержат высокую степень шифрования. Также согласны ли вы с тем, что ваше текущее положение чата делится вашими личными данными или хранят ваши сообщения и продают данные третьими лицами. Так вот, и все эти нюансы компания Sentinel исключает Основные особенности данной компании являются то, что пользователи могут выбирать из серверов SOX 5 или OpenVPN, которые обеспечивают соблюдение стандартов шифрования квантового уровня, таких как as 256 или Poly1305. Также это абсолютная прозрачность. Код, стоящий за sentinel DVPN, полностью раскрывает публики в профиле Sentinel на GitHub. Вместе с контрольными суммами MD5 и приложением для абсолютной доказуемости. И также компания позаботилась о серверах, которые размещены по всему миру. Сообществом для сообщества. Пользователи могут выбрать оптимальные серверы для максимальной скорости просмотра и загрузки. В Sentinel Network размещаются распределенные и децентрализованные приложения с открытым исходным кодом, которые обеспечивают пользователям уверенность в том, что информация об их сеансах не регистрируется, их сообщ сообщения не сохраняются и что даже создатель приложения не может просматривать какие-либо данные. Уже на данный момент доступно мобильное приложение данного VPN, а также уже можем скачать самый кошелек криптовалютный Поддерживаются такие платформы как Linux, Windows, Android, Mac И на iOS приложение Будет выпущено в скором времени Ну а на этом мы пока месяц обзора закончим В следующей части мы поговорим о самом непосредственно кошельке Данной компании Как ним работать, как стейкать И о многом другом